Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин, обратно в другое видео. У вас есть близкий друг? Кто-то, кому вы доверяли в течение нескольких месяцев или лет? Кто-то в вашей жизни, кому вы можете по-настоящему доверять? Возможно, вы двое друзья, но вы думаете, что начинаете испытывать к ним чувства. В конце концов, близкие друзья могут стать идеальной основой для потенциальных отношений в определенных ситуациях. Давайте рассмотрим несколько явных признаков того, является ли ваша привязанность к этому особенному человеку на самом деле влечением. Во-первых, ты проводишь с ними большую часть своего времени. Проводя много времени с этим особенным человеком в вашей жизни, вы действительно можете понять, кто он на самом деле. Различные аспекты, которые делают их человеком, о котором вы так заботитесь. Если у вас начинают развиваться чувства к этому человеку, вы можете приложить все усилия, чтобы провести с ним время, лучше узнать его и лучше понять его личность. Этот уровень близости оказывает заметное влияние на отношения, будь то платонические или романтические. Согласно ведению в социальную психологию автор, профессор психологии доктор Дженнифер Кройл, было обнаружено, что близость или физическая близость является важным фактором в развитии отношений. Так что, если вы обнаружите, что проводите все больше и больше времени со своим другом, вполне вероятно, что он может быть больше, чем просто другом. Во-вторых, ты часто думаешь о них. Когда вы проводите много времени с кем-то, вы часто думаете о нем. Это может быть в форме мечтаний его или мысли о них, которые продолжают приходить к вам во время вашей повседневной деятельности. Постоянно думая о своем друге, размышляя о ваших разговорах, а потраченное время – довольно достойный признак привлекательности. Большую часть времени эти мысли могут просто проноситься у вас в голове, а вы их даже не замечаете. Но даже когда вы не общаетесь, вы можете чувствовать связь с их присутствием. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что вас мысленно тянет к ним, просто подумайте о том, могут ли они быть для вас чем-то большим, чем просто другом. В-третьих, вы глубоко заботитесь о них. Настоящая привлекательность проистекает из искренней привязанности. Вы заботитесь об этом человеке и стараетесь быть рядом с ним, когда он в этом нуждается. Ты помогаешь поднимать их, когда они падают. Вы знаете о мелочах, которые приносят им радость, и знаете, как заставить их улыбнуться в плохой день. И они, скорее всего, сделали бы то же самое для вас. У вас есть внутренняя интуиция относительно того, что они могут чувствовать в любой момент, и вы создали большую связь между вами двумя. Если вы действительно, действительно заботитесь о своем друге на другом уровне, это может означать, что вы влюбляетесь в этого особенного человека в вашей жизни. В-четвертых, вам комфортно чувствовать себя уязвимым рядом с ними. Является ли этот человек вашим помощником в трудные времена? Плечо, на котором можно поплакать. Когда вы действительно близки с кем-то, вы чувствуете себя комфортно, будучи уязвимым. Вы чувствуете, что это ваша безопасная зона, где можно самым честным образом выразить свои чувства и выразить свои внутренние опасения по поводу практически всего на свете. По словам Кэрри Кравец, лицензированного терапевта по вопросам брака и семьи, чувство безопасности, комфорта, принятия и понимания как личности является основой привязанности, связи и близости. Этот глубокий уровень интимного понимания может быть огромным признаком чего-то, что выходит за рамки платонической дружбы. Так что уделяйте больше внимания вашим уязвимым моментам вместе. То, как этот человек находит время, чтобы выслушать вас и дать вам рекомендации, может значить гораздо больше, чем вы думаете. В-пятых, ты больше заботишься о своей внешности, когда ты с ними. Замечаете ли вы, что более внимательно относитесь к тому, как вы выглядите при встрече с этим другом? Это совершенно нормально, это часть человеческой натуры, даже заботиться о своей внешности, когда тебя кто-то привлекает. Уровень влечения, который вы испытываете кому-то, может существенно повлиять на это желание выглядеть особенно хорошо одетым. Поэтому, если вы обнаружите, что вас особенно беспокоит то, как вы выглядите, когда находитесь рядом с этим другом, скорее всего, он привлекает вас больше, чем вы могли бы подумать. Номер шесть. Ты чувствуешь себя собственником по отношению к ним. Люди – очень территориальный вид. Когда речь идет о каком-либо человеке, месте или вещи, которые мы ценим, мы обнаруживаем необходимость защищать их любой ценой. Возможно, вам будет интересно, с кем они общаются и чем занимаются. Конечно, это приемлемо только до определенного момента. Но если вы чувствуете себя особенно собственнически по отношению к кому-то, вы, скорее всего, заботитесь о нем. И если вы заботитесь о ком-то до такой степени, что чувствуете к нему такое собственническое отношение, он, вероятно, больше, чем просто ваш друг. Номер семь. Ты мечтаешь о них. Сны часто означают или отражают ваш реальный жизненный опыт. Хотя ученые, исследователи и философы пытались разгадать, что они означают и почему мы видим сны, большинство согласны с тем, что существует взаимосвязь между сновидениями и подсознанием. По словам покойного доктора Чарльза Макфи, сны – это практическое отражение чувств и забот, которые присутствовали в вашем сознании в то время, когда тебе приснился этот сон. Он также добавляет, сны эгоистичны в том смысле, что они всегда касаются проблем и событий, которые давили на ваш разум в то время, когда вам снился сон. Так что, если вы поймаете себя на том, что просыпаетесь от сна, в котором вы и ваш хороший друг вместе, это ваше подсознание развлекается с внутренней правдой. И номер восемь – вы очень вовлечены в их жизнь. И последнее, но не менее важное – огромный признак того, что вы влюбляетесь в своего друга – это если вы активно участвуете в его жизни. И нет, не властным образом, но таким образом, чтобы вы просто знали, что они делают и переживают в данный момент. Их взлеты и падения, их прошлые трудности, их нынешние радости. Обычно вы являетесь частью всего, или по крайней мере осознаете большую часть этого. Вы изо всех сил стараетесь найти для них время, и вы бы бросили все, чтобы встретиться с ними, если бы они нуждались в вас. Это может выйти за рамки платонической дружбы. Это может стать отличным началом прекрасных, устойчивых отношений. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Помните, что это полностью зависит от вас в отношении того, как вы строите свои личные отношения в жизни, дружбе или других людях. Сделайте лучший выбор для себя, потому что вы знаете себя лучше всех.